тихонечку начинать сегодня у нас 14 декабря 2022 года тема нашего вебинара как привести кожу в порядок за две недели до новых». то есть как решить определенные проблемы которые вообще можно решить быстро и начать я хочу как раз с проблем которые можно быстро и консервативно то есть без всяких каких-то серьезных вмешательств, устранить как правило, это обезвоженность. Обезвоженность есть у всех, особенно у тех, кто живет не в идеальных условиях атмосферной влажности, в сухом атмосферном воздухе. Да, то есть у нас влажность в квартирах, к сожалению, оставляет желать лучшего. Тем более, что когда на улице начинаются холода, мы инстинктивно стараемся еще больше обогреть наше помещение, в котором мы находимся. И вот этот перепад температуры, Плюс работа отопительных систем, в том числе не только батарей, но и сейчас у многих есть кондиционеры, которые работают на обогрев, а это сухой воздух, который напрямую поступает из, из системы. Соответственно, это, конечно, очень и хорошо для кожи лица. И не только лица и тела, конечно, но лицо оно, в общем, подвержено вот этим перепадам температур наиболее, потому что лицо и руки, они открыты. Даже в 20-градусный мороз мы -то, редко, когда надеваем паранжу или какой-нибудь там шарф заматываем по глаза, да, все равно кожа и тем более, что это тоже не есть хорошо, ходить в шарфе с замотанным потому что мы дышим, и вот эта влага, которая там собирается, да, это еще хуже для маски, все же помнят, 2020 год, сначала 21-го, Маски отнюдь не способствовали здоровью кожи, особенно при перепадах температур, когда там скапливается конденсат, мало того, что питательные средства бактерий, так еще и вот эта влага способствует обветриванию кожи. Вот, печки в машинах тоже зло, к сожалению, да, старайтесь, если едете на автомобиле, не направлять себе в лицо дефлекторы, да, в сторону, на стекла пусть дуют. Там они нужнее, потому что это, к сожалению, тоже не сильно способствует обезвожность нашей кожи. Кроме того, кроме обезвоженности, да, которая практически есть у всех, вне зависимости от типа кожи, есть проблемы тоже, которые, в общем-то, могут быть у всех, вне зависимости от типа кожи. Это отечность. Отечность я имею в виду не связанная с патологиями, которыми нужно как-то корректировать уже с точки зрения медицины есть отечность, которая связана с гиподинамией, с какими-то вынужденными положениями, мишени водниковой зоны, особенно у тех, кто работает за компьютером, ну вообще сидячая работа, не обязательно там с компьютером, но ну, не да. И также отечность может возникать, когда допустим, человек свой как бы питьевой режим немножечко Неправильно формирует, да, допустим, пьет жидкость на ночь, или, допустим, употребляет какими-то напитками, которые задерживают воду, ну, тот же кофе, например, и не только кофе. На самом деле, если много пить зеленого чая, тоже задерживается. Хотя считается, что зеленый чай гораздо полезнее. Так что отечность, она у многих присутствует, особенно она хорошо заметна у тех, кому. Генетически детерминированный деформационный тип старения. А в нашем регионе это, в общем-то, подавляющее большинство. И с отечественностью тоже можно бороться. При помощи каких-то манипуляций определенных, при помощи, и при помощи некоторых косметических ингредиентов, о которых мы позже поговорим. Также проблема, которую можно быстро и консервативно устроить, это тусклый цвет кожи вследствие гиперкератоза. То есть если у нас тусклый цвет кожи из-за какого-то хронической недостаточности, сосудистой или еще что-то, это сложнее а, с этим работать, да, это нужно какие-то действия предпринимать в течение самого короткого времени. А вот когда у нас роговой слой плохо обновляется, то такой тусклый цвет кожи можно, условно говоря, за одну процедуру убрать, сделав какой-нибудь мягкий, хороший, не повреждающий, легкий пилинг, например, метальный или, например, зимный. И, так, так, регулярно, в течение какого-то времени делаем зимные пилинги раз в неделю. Мы прекрасный, свежий да, цвет лица приобретаем и более гладкую кожу, хорошо отражающую цвет. Да, Из-за этого, как говорится, менее заметны какие-то мелкие морщинки, какие-то несовершенства. Потому что чем лучше кожа отражает цвет, тем она однороднее по тону выглядит. Поэтому вот стускнут цветом кожи в первую очередь. Можно работать очень хорошо. А тоничная кожа, нарушение микроциркуляции, которая не связана опять-таки с какими-то серьезными внутренними патологиями. И вот, то есть, условно говоря, когда человек практически не засыпал какое-то время, или вот опять-таки гипотинами, или нарушение кровообращения головы шеи, и шеи, лица в том числе, из-за того, что опять-таки у него проблема с шейно-воротниковой зоной, какие-то идут допустим, нарушение кровообращения в группы сосудов и вообще поступлении крови к лицу. Вот. Либо, допустим, ну, человек имеет так называемую кожу курильщика, потому что у него есть какие-то либо профредности, либо он действительно курит, либо он проводит очень много времени без доступа к свежему воздуху, работает в полуподвальном помещении по 12 часов каждый день. Соответственно, с этим мы тоже можем работать при помощи в том числе и ингредиентов косметических, так называемых вазопротекторов, то есть сосудокрепляющих компоненты, которые нам привычно видеть всегда в средствах, например, которые помогают от варикоза. Есть аналогичные средства, которые наносятся не на конечности, а на лицо. И, соответственно, вот эти ингредиенты вазопротектора, сосудокрепляющие, они как раз будут помогать оживить цвет лица, если есть какие-то нарушения кровообращения. Соответственно, чтобы решить эти проблемы, понятно, что среди этих проблем вы не увидели ни акне, там, ни розацинских патологий, вот этих никаких там, именно проблем, которые должны решаться длительно и сложно, а именно то, как мы можем улучшить состояние кожи быстро. Да? Грубо говоря, захотели поесть, поели. Да? Кожа стала, допустим, обезвоженная. Мы восстановили гидрорезерв при помощи нормализации питьевого режима параллельно с добавлением препаратов, которые помогут эту влагу удержать, либо как заместительная терапия, поработают в верхних слоях кожи. Вот И, соответственно, тактика терапии какая будет? Восстановление защитных и влагоудерживающих своих кожи, то, что я сказала как раз. Вот, То есть э, мы фактически... Э, ремонтируем наш гидролипидный барьер, чтобы он нашу влагу лучше удерживал. Потому что всем известно, что влага у нас попадает все-таки в кожу не с нормальным влажным, а все-таки с капилляром дерма, поэтому надо нормализовать питьевой режим. И э, тогда у нас и кожа будет более увлажненная. Опять-таки то, что снаружи происходит, это агрессия внешней среды. Соответственно, мы должны... Стараться как-то вокруг себя создать более-менее приличные условия с точки зрения влажности воздуха. Если там в старые времена мы выходили из положения, раскладывая влажные тряпки батареи, да, то сейчас есть увлажнители воздуха, которые, даже маленькие настольные, которые мы можем использовать как раз для того, чтобы хотя бы немножко скорректировать вот эту вот атмосферную влажность. И помимо того, что наш кожу будет лучше, еще и бастения, которые дома и произрастают, будут себя лучше чувствовать. Соответственно, всякие средства с элементами окклюзии, это могут быть колд-кремы, которые защищают кожу от мороза, перепадов температуры, это могут быть уже кремы с накопительным эффектом или увлажняющиеся сын, которые будут восполнять гидрорезерв и опять-таки помогать удержать влагу кожи, которую мы, собственно, будем использовать регулярно. Что касается отеков, естественно, мы делаем лимфодренаж. Я постараюсь ближе к концу, если хотите показать буквально 3-5-минутный вариант самомассажа, пишите в чат, если это необходимо, вот, который можно делать самому там утром и вечером, или хотя бы один раз в день. И если мы, допустим, вот эти нехитрые движения, вот покажу, вот, если мы эти нехитрые движения, нанося хотя бы косметику да, с утра и вечером, будем использовать, то уже через неделю мы заметим, что у нас лицо стало немножко более очерченное и менее пастозное. Соответственно, это ничего сложного в этом нет. Это не какой-то там супер навороченный сам массаж. Это буквально пятиминутная манипуляция, которую, в общем-то, каждый может себе сделать. И кроме того, если склонность, например, к мигреням, головным болям, то очень хорошо помогает вот такая хитрая манипуляция, чтобы голова реже болела. И бывает, что после такого массажа нам проходит. Покажу обязательно. Вот, Соответственно, устранение гиперкератоза. Это, как я уже говорила, легкие какие-то пилинги. Когда мы убираем вот этот вот неотшелухный роговой слой, который придает коже такой сероватый, тусклый оттенок. И при этом она, кожа может быть совсем не курильщика, а выглядит будет как так называемый синдром кожи курильщика. И когда мы убираем при помощи мягких, не абразивных, не повреждающих эпидермис, не нарушающих наш гидропидный барьер и, собственно, не повреждающих наш микробиом, который мы очень бережем, мы обязательно используем мягкие какие-то средства, отшелушивающие. Тем более, что тема, собственно, нашего вебинара это все-таки подготовка перед праздником, да, поэтому перед праздником мы не можем, как говорится, ошибиться и, допустим, сделать себе что-то такое, то, что ухудшит состояние кожи, или, допустим, потребует реабилитации, и тем самым мы праздник был выглядеть не так, как нам хотелось бы. А, активизация кровообращения, тоже, кстати, во время массажа она как-то и уже происходит, да, но надо помнить, что на лице мы все стараемся сделать нежно и мягко, потому что да, на лице очень близко находится капилляр, очень близко находятся лимфатические сосуды, это буквально там 3 мм под кожей. Вот, поэтому вот эти все агрессивные телодвижения, движения, которые иногда можно встретить на просторах интернета, да, как рекомендации, это все не про лицо. Вот. На лице все должно быть очень мягенько. И активизировать обращение естественно, мы можем разными способами. Вот, как я уже говорила, с точки зрения косметики, это будут вазопротекторы. С точки зрения общеукрепляющих каких-то мероприятий, это все-таки вернуть прогулки регулярные. Вот. Очень помогает завести собаку. Потому что хочешь не хочешь, в любую погоду выйдешь. Вот. И, собственно, хотя бы дышать свежим воздухом, да, проветривать помещение, в котором вы находитесь, и э, все-таки стараться какие-то э, выполнять физические упражнения, не обязательно там прям идти в спортзал и убиваться там на тренажерах, но э, хотя бы делать какие-то минимальные упражнения, которые разгрузят хотя бы заднюю плечевую зону, если у вас э, сидящий труд перед компьютером, вот, потому что как только у нас восстанавливается немножечко осанка и разгружается шейно-воротниковая зона, у нас, во-первых, чуть овал становится, у нас выходит отечность, вот эта вот, которая присутствует, особенно вот в нижней трети. и, собственно, кровоток восстанавливается в области головы и шеи, в том числе лица, и цвет лица улучшается. Вот, поэтому об этом стоит помнить. А причины обезвоженности кожи, какие могут быть, да, то есть пару слов о причинах, это нарушение капиллярного кровообращения, как я уже сказала, да, то есть влага не поступает изнутри, то есть как решить, это значит нормализовать питьевой режим, как минимум. Соответственно, нарушение, наоборот, удерживающей функции, либо это может быть выраженный гиперкератоз, то есть сухие роговые чешуйки в большом количестве меняют состоятельность гидропидного барьера, влага быстрее уходит. А при этом, если мы что-то наносим увлажняющее на кожу с гиперкератозом, э, пересушенную причем, э, к сожалению, вот эти вот э, ингредиенты, которые должны проникать глубоко и работать как заместительная терапия, например, та же ультрамолекулярная гиалуроновая кислота или там низкомолекулярная, которую мы для аппаратных процедур используем, она просто не дойдет до, того, до той мишени, до того уровня, например, в дерму, не попадет, э, если будет слишком толстый, грубый этот торговый слой. Поэтому, собственно, гиперкератоз, он э, с благоудерживающей функцией напрямую завязан. И, в общем, чем хуже, как говорится, состояние кожи с точки зрения ее повышенного роговения, тем хуже влагодержащая функция. Вот. Кроме того, кожа может быть по типу сухая. Да? Сухая кожа чаще бывает обезвоженной, потому что ей не хватает липидов. И, соответственно, мы должны восполнять и липиду составляющую там, гидролипидного барьера, то есть какие-то более питательные, ланелярные эмоции, например, как наш новый вот вышел NMF Protection, считаю, самой наверное, разработка с точки зрения как раз именно восстановления гидролипидного барьера, причем для всех типов кожи, потому что, в отличие от многих питательных, жидких, так называемых кремов, вот эта разработка у нас с NMF Protection не набивает поры. То есть он смотрят на то, что питательный, при этом достаточно легкий. И, например, если кожа не сухая, а жирная, она может страдать просто от недостатка влаги, и человеку может казаться, что кожа стала сухой, и он начнет пользоваться жирными, наоборот, с какими-то средствами, маслами, например, и получит, например. Закупоренные, закупоренные поры получит обострение своих воспалений, поэтому здесь тоже такой баланс нужен, если кожа по типу жирная или комбинированная, как правило, все-таки нам больше нужно восполнять влагу, то есть какие-то безмасляные текстуры использовать, сыворотки, гели, которые будут именно водную составляющую гидропидного барьера восполнять. А если кожа изначально по типу сухая, то есть на ней не видно пора, она не склонна к воспалениям, она все время матовая, нет жирного блеска, то есть мы понимаем, что это именно тип генетически сухой, то там, конечно, нужно, особенно в зимний, осенний-зимний период, пока холодно, еще и липидную составляющую хорошо э, восполнять, помогать коже удерживать влагу, то есть тут как раз э, хорошо использовать гель Saver без воды, который будет как средство от мороза работать, хотя на жирной коже он тоже прекрасно работает, именно как средство от мороза, и вот, когда это эпизодически нужно. И всякие другие такие моменты учитывать. Соответственно, агрессия внешней среды тоже причина обезвоженности кожи, я об этом уже сказала. Да? И, собственно, эту агрессию мы стараемся уменьшить, насколько это возможно. И, там, возможно, проветривать чаще. И держать в квартире, допустим, температуру воздуха 30 градусов, если на улице минус 20. И вот Лучше, если в квартире будет там, те же самые комфортные 23, и это будет для кожи лучше, чем если мы будем э -э, перегревать кожу, пытаясь вот, согреться, э -э, потому что на улице холодно. И вот это важный момент. Ну и про воздух я тоже сказала. Да, стараться, если на системы какие-то работают, в машине или в квартире, стараться, чтобы они все-таки напрямую не дули на лицо. Что еще может быть в сочетании с обезвоженностью, например, кожи? Да, естественно, когда кожа страдает и гидролипидный барьер повышает ее реактивность чаще всего. То есть кожа становится более чувствительной, она больше реагирует на какие-то такие условно повреждающие моменты, таких, например, жесткая вода для умывания, и иногда начинает реагировать на какие-то, скажем так, Которые в норме не вызывают никаких проблем. Но, к сожалению, если повысилась реактивность по какой-то какой причине, то здесь какие могут быть моменты? Да? То есть это именно особенности вегетативной нервной системы, то есть, это так называемая стрессовая кожа на фоне внутреннего глобального стресса. Да? То есть стрессом сейчас на того не удивишь понимаете вот и соответственно стрессовая кожа стала встречаться гораздо чаще но это началось еще с пандемии на самом деле и вот когда человек находит состоянии хронического стресса то кожа его тоже реагирует это больше сосудистые реакции такие как бы вазомоторные и а, здесь конечно ну, пытаться только каким-то образом насколько это возможно а, минимизировать этот стресс а, путем, возможно, каких-то психологических практик или спортивных занятий какой то которые отключают мозг на какое-то время, чтобы организм отдохнул, Папать в бассейне, например, есть такая возможность. Вот, но бассейн может другим способом воздействовать такое негативно, потому что все антисептические средства, которые используются в бассейнах, даже если там не хлорируют якобы воду, да, все равно используется химия определенная, она тоже может, к сожалению, плохо влиять на кожу, особенно если у человека есть к этому склонность, он топик или что-то в этом роде. Вот, соответственно, второй вариант, да, такой, как бы уже, который можно, в принципе, корректировать более-менее эффективно, это комплекс каких-то повреждающих факторов, которые действуют, как правило, либо извне либо вследствие, допустим, приема каких-то препаратов медицинских, которые нарушают, опять-таки, э, иммунный ответ. Это, опять-таки, агрессия, которая разрушает гидропидный барьер, косметические средства, медицинские средства. Ну, как правило, это сопутствует какая-то патология кожи, если мы там, допустим, что-то лечим какими-то препаратами, которые э, предполагают агрессивное воздействие только ретинол, тот же самый. Те же самые злоевая кислота, линзоэлопероксид, то, что используется при лечении. Вот, например, э, либо это какие-то антибактериальные средства, которые там зачастую спиртовую составляющую имеют. вот Ну, это, как правило, при каких-то гнойных процессах используется. вот То есть, э, ну и э, сюда же можно отнести э, неправильный который, собственно, слишком агрессивный. То есть когда человек использует агрессивные умывалки каждый день, два раза в день, использует какие-то лосьоны, подсушивающие постоянно, то есть он вроде как бы хочет решить проблему, например, с воспалением или повышенной железной кожи, и, с другой стороны, он не дает коже восстановиться, кожа компенсаторно начинает, сальные железы начинает вырабатывать еще больше кожного сала, и, в общем, запускается такой процесс шаг вперед, два шага назад. Вот, поэтому неправильный подобный уход тоже ведет к повышенной реактивности. Либо, когда человек, например, использует активный ретинол, начинает использовать, но не прочитал инструкцию, как им пользоваться. начинает использовать крем с ретинолом, например, наш ретидерм, даже в самой маленькой концентрации на 0,25 ежедневно, как обычный крем, и получает в итоге через пару недель ретинолевый дерматит, Вместо того, чтобы мягенько ввести этот ретинол в уход, как положено, Я не буду на этом останавливаться, потому что тут много уже есть информации на эту тему, включая видеообзоры описание описания в карточке самих препаратов на сайте вот. Но ретинол требует определенной такой педантичности, в, особенно в начале его применения. Об этом знаете хорошо. Также действие ультрафиолета, перепадов температур, пересушенные воздуха. То, что мы сейчас как раз разобрали подробно. Косметологические и всякие процедуры, которые подобраны без учета противопоказаний. То есть у человека и так склонность к куперозу, у него слабые сосуды, а он идет значит, в хамам. Или, допустим, какие-то делает пилинги, когда у него и так, допустим, атопия, повышенная чувствительность кожи, но не противопоказан. Ну, то есть, или делает какие-то, допустим, аппаратные процедуры, которые на какой-то разогрев локальный, а у него слабые сосуды и плюс у него, допустим, чувствительная кожа. И таким образом вот эта агрессия уже такая етрогенная, если можно сказать, она тоже может провоцировать а, повышение реактивности кожи, то есть склонность к увеличится. Ну и нарушение местного иммунитета после уже внутренних каких-то проблем, да, решения внутренних проблем при помощи там, курс антибиотиков, человек пропил, естественно, микрофлора погибла не только патогенная, там, где надо, чтобы она погибла, но и э, пен, например, нормальная микрофлора уменьшилась в количестве, соответственно, так как условно-патогенные микробы все-таки такие, как клейч модекс или там кутибактериатный, который раньше назывался пропионебактериатность, э, они все-таки более, скажем так, устойчивы к каким-то агрессивным воздействиям они начинают быстрее восстанавливать свою популяцию и, в общем, превалировать, преобладать, то есть гиперколонизировать кожу и, соответственно, получаем шанс обострения воспаления и так далее, если не помочь нормальной микрофлоре, например, используя средства увлажняющие, с пребиотиками, слезатом бактериями, например, как у нас вот, деле, да? вот И если мы не будем помогать на фоне, например, курса антибиотиков, то есть не только принимать какие-то пробиотики внутрь, чтобы помочь там микрофлоре тонкого кишечника быстрее восстановиться. Но и на коже желательно, конечно, все использовать. Также глюкокортикоидные масси, кремы, то есть все местные препараты, которые снижают местный иммунитет. И, допустим, применяется для снятия обострения атопического дерматита, нейродермит, псориаза и других кожных патологий. И особенно если при Длительный какой-то курс был, также ингибитор кальценеврина, то есть и они тоже влияют э, на кожу детей, к сожалению, но они при этом снимают сильное обострение, для этого и применяются. Э, поэтому эти препараты нельзя применять, например, длительное время, и когда они применяются кратким курсом, тоже постепенная отмена как раз дает возможность... Э, постепенно восстановиться и в том числе и в нормальной микрофлоре, и при этом, чтобы не было синдрома отмены с точки зрения именно обострения основной патологии, против которой эти средства применялись. Поэтому после ГКС тоже и на фоне, собственно, применения ГКС можно начинать уже использовать групп кортикоидные, я имею в виду, кортикостероиды, ГКС аббревиатура. Можно применять уже средства в наружные, тот же пробиоскем. Вот. И химиотерапия. Химиотерапевтические препараты, чаще всего, которые применяются при онкологии, они тоже, естественно, нарушают иммунитет, в том числе местный кожный иммунитет. И могут, например, какие-то быть обострения хронических инфекций кожи, которые, собственно, на этом фоне могут возникать. Вот. Тусклый цвет – это не да, то, что, то, о чем мы тоже вкратце поговорили. Это в целом нарушение капиллярного кровообращения в результате каких-то проблем внешних, которые можно жить. Это как раз нарушение импотока, фастозной Вот Это тот же гиперкератоз, который дает тусклый цвет лица без нарушения кровообращения. И дистрофические изменения кожи. Допустим, если человек переборщил с какими-то отшившивыми препаратами, применял агрессивное очищение, применял какие-то абразивы, применял кислоты бесконтрольно или, допустим, применял бесконтрольно глюкортикоиды. Назначили человеку глюкортикоиды, чтобы снять обострение, а ему так понравился эффект, что он начал использовать их годами. Такие случаи тоже бывают после отмены дистрофии кожи, которая вообще практически не восстанавливается. Может возникнуть, может возникнуть стероидная розация, которая очень с огромным трудом подается вот Поэтому углекортикоиды это только краткий курс, только под контролем врача и только по строгим показаниям. То есть, если можно без них обойтись, соответственно, обойтись. Если это сильное обострение какого-то хронического дерматоза, то, соответственно, они используются только для того, чтобы снять это обострение. И вот. Также повреждающие факторы профредности курения, всякие такие, например, заменители солнца, а, тоже могут э, влиять на цвет лица, ухудшать его, а витаминоз, надо не забывать, что если, э, допустим, в состоянии кожи резко ухудшается, ногтей, волос, то есть дериватов кожи, то в первую очередь желательно не хватать все возможные витамины, которые продаются, и начать их горсями пить, а надо все-таки... И потом в итоге все равно дешевле выйдет. Потратьте немножечко и издать на хотя бы основные какие-то группы, там, D, а хотя бы посмотреть, какие-то профили издать лабораторные по основным витаминам и микроэлементам, то есть это не надо вот такую простыню на 20 тысяч давать. Самый дорогой анализ, как правило, и среди них это анализ на Т25Р, то есть на витамин D. А здесь как раз очень важно, потому что витамин D очень влияет и на иммунитет, и на состояние кожи, и на, общем, на метаболизм. Римонов. Поэтому его как больше не должно быть, да? то есть передозировка витамина D тоже очень неполезна. Поэтому, как бы превентивно, например, особенно большие дозировки принимать не стоит, если вы не уверены, что у вас именно дефицит витамина D. С другой стороны, если его дефицит то как раз и человек чаще болеет всякими вирусными, аденовирусными инфекциями и нарушается состояние кожи и много других проблем. Вот, поэтому имеет смысл сначала продиагностировать, где есть недостаток, да, а потом уже всякие препараты витаминные принимать. Нехватка кислорода, о котором мы уже поговорили, и чрезмерная усталость недосыпания. Конечно, это бич современных людей, которые работают 24 на 7 чаще всего, и недосыпание – это такое как бы, состояние для нас достаточно привычное, но когда человек может в течение недели хотя бы несколько раз компенсировать этот момент, это просто, если регулярно имеет возможность сложить свой мир, это тоже замечательно. Вот, но все, к сожалению, могут себе это позволить, и здесь какая проблема, которая, в общем, решается трудом. Но надо пытаться хотя бы какие-то вот тебе передышки регулярно давать и не загонять организм как загнан, загнанного лошадь, в общем, в состоянии сильной нехватки, да, как бы необходимого нам сна. Соответственно, если проблемы с засыпанием, тоже надо корректировать. Да? То есть, как бы не обязательно там это нужно пить мелатонин, но хотя бы создавать себе какую-то тихую атмосферу без лишних там, источников света. С лучше образуется образу... в, в темноте, какие-то ритуалы придумывать перед сном, чтобы уже организм сам. Как собачка Павлова да, понимал, что ага, раз мы там выпили <чай> чайку с медом, потом приняли ванну, подождали да, какое-то время, несли там свой крем, сделали свой массаж, который я сейчас покажу, ну, вот, то значит уже надо показывать хай косну. То есть это на самом деле такие банальные вещи, но дают э, хороший эффект, если человек придерживается. Что касается компонентов косметики, да? что мы ищем в средствах, когда э, нам нужно э, восполнить, например, э, уровень увлажненности, ну и так далее, да? мы пройдемся по всем пунктам, э, начиная от увлажненности, заканчивая, там, морщинами, э, что нам искать в косметике, то есть я предполагаю, пред... как бы, я сторонник подхода унифицированного, да, то есть не обязательно, что вы будете пользоваться именно гельтеком. Да, хотя в гельтеке мы большое очень внимание уделяем именно тому, чтобы у нас были рабочие концентрации ингредиентов. У этих ингредиентов была абсолютно точная доказательная база эффективности, то есть никакой там экстракт и дельвейсков, собранный дев, девственницами в какой-нибудь там полнолуние или наоборот на растущую луну. Вот, мы такие ингредиенты не используем, это все, конечно, смешно. Нам важно, чтобы у наших активных компонентов в косметике была хорошая показательная база эффективности. То есть, если это Работает витамин С, значит, это стабильная форма витамина С, которая работает. Если это, допустим, антиоксиданты какие-то, например, там, тот же ресвератрол, то есть очень много исследований по поводу эффективности наружно применяемого ресвератрола. Да, если это кислоты, понятно, если ретинол, ну понятно, там уже как говорится никто не спорит. Доказательной базе эффективности препаратов, которые и антиэйдж направленностью обладают и лечат воспаление. То есть, это увлажняющая, там, та же самая гиалуроновая кислота. Понятно, что она работает. Те же вазопротекторы, экстракты, которые обладают укрепляющим действием. Это биохолоноиды, такие как траксирутин или гидрокверцитин. То есть, здесь нет сомнений, что эти ингредиенты будут работать. Главное, что чтобы они в составе средства были в нормальной рабочей концентрации, которая, собственно, этот эффект обеспечит. Так вот. Чтобы нам э, повысить уровень увлажненности кожи, нам э, желательно иметь в составе средств какие-то из э, ингредиентов, которые будут, собственно, э, либо, например, э, работать как заместительная терапия, но на самом деле этим свойство обладает только ультрамолекулярная и частично низкомолекулярная гиалуроновая кислота, то есть так называемые маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, она имеет достаточно большую молекулу, то есть там больше тысячи килодальтон, да, миллион дальтон размером, и она, собственно, располагается на поверхности рогового слоя, способствуя именно влагоудерживающей функции, то есть так вот дышащую микропленочку дает. А вот уже маломолекулярные формы они проникают через роговой слой они могут попасть в глубокие слои эпидермиса по путям не сопротивления через выводные протоки сальных пота у желез, через выводные фолликулы. Они могут попасть даже в дерму, но в дерму самостоятельно может попасть только ультрамолекулярная геллон, потому что она размером от 5 до 20 килодальтон. А низкомолекулярные уже надо помогать аппаратами, то есть фонаресс, например, сделать или там или це Тогда она тоже зайдет глубоко. И там будет э, и как заместительная терапия работать, то есть восполнять недостаток эндогенной гиалуроновой кислоты, и будет стимулировать еще э, выработку собственной уже эндогенной гиалуроновой кислоты, фибробластами дермы, потому что э, низкомолекулярная гиалуроновая кислота распознается ферментом гиалуронидазы, и фермент ее начинает расщеплять уничтожать, и организм понимает, что надо вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту, ему ее едят. И она заканчивается. Вот. При функциональном дефиците изначально, к сожалению, организм может в какой-то момент не понимать, что ее там не хватает, потому что ее там вообще нет и ничего не расщепляется, и таким образом усугубляется проблема, например, недостатка эндогенной гиалуроновой кислоты, э, кожи или, там, например, полки суставов в составе синвиальной жидкости. И так далее. Гиалуроновая кислота важна, понятно, да, вот этот момент. То есть ультрамолекулярная форма без аппаратов, низкомолекулярная с аппаратами э, работает как заместительная терапия плюс симуляция, а высокомолекулярная она как раз как влагоудерживающий ингредиент используется. Э, хитозан, то пленкообразователь такой как бы, тоже встречается среди влагоудерживающих компонентов. Комитис альпиниш, шпаватый, можно найти. Соколы и веры тоже хорошо способствуют повышению уровня увлажненности, помимо того, что он еще и влияет на кожный иммунитет. Есть э, полисахаридные комплексы, такие как акваксил, например, у нас есть в э, маске, как в удовольствие, в э, сыворотке альфа-дерм с миндальной кислотой, кстати, есть тоже комплекс акваксил, поэтому альфа-дерм э, является неагрессивным кислотным средством, может использоваться хоть как говорится, каждый день, кому это нужно, да, допустим, ежевечернее, и а, дополнительно еще хорошо увлажняет кожу, То есть там глюкоза с ксилитом, который а, именно тоже ремонтирует вот эту водную составляющую гидропидного барьера. Ну, естественно, водную составляющую гидропидного барьера и вообще его состоятельность очень хорошо ремонтируют компоненты натурального увлажняющего фактора. Вот у нас как раз в NMF protection, вот в этом вот креме, они присутствуют в полном объеме. То есть там все аминокислоты, там битаин, там передон натрия, сабитол. то есть все, что входит, ну, целый комплекс есть в составе, ну и, соответственно, и липидная составляющая тоже, как бы плюс ламиллярная сама эмульсия. Но в целом, как бы. Без привязки к гельтейку можно найти средства, в которые это дело входит, главное, чтобы оно там, все-таки в нормальной концентрации присутствовало э, в рабочей, и тогда гидролипидный барьер будет быстро восстанавливаться. Молочная кислота тоже, как кстати, одна из составляющих гидролипидного барьера и другие ахокислоты, в том числе за счет влияния на проницание строгового слоя, тоже влияет на гидрорезерв, да, то есть на состоятельность именно влага функций. Если это используется как пилинг, да, например, ахакислотный, то здесь как раз за счет влияния на проницаемость торгового слоя и потом последующее, например, использование средств с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой или там, с компонентами дурального увлажняющего фактора будет способствовать тому, что быстрее вот мы отремонтируем нитролипидный барьер. А если же аха используется в минимальной концентрации, в небольшой и дополнительно с, с увлажнителями, то здесь как раз стимуляция обновления эпидермиса идет более медленно, зато хорошо восстанавливается и влагудерживающая функция, потому что вот эти вот роговые чешуйки, которые у встают, вот этот гиперкератоз, плотный слой роговешек на поверхности рогового слоя эпидермиса, они как раз и мешают обстоятельности вот этой влагодерживающей функции. И как только выравнивается, нормализуется вот толщина, можно сказать, рогового слоя, тем самым у нас кожа не только выглядит красивее, да, снаружи, она еще и вот этот вот Влагообмен, газообмен, он здесь происходит более физиологично. Очевидно, у нас хорошо увлажняет, вот глицерин, который многие боятся почему-то. Это такая типичная страшилка, глицерин в составе средств. На самом деле глицерин, он и опять-таки, нашего, нашего собственного гидротидного барьера входит. И надо сказать, что в европейской косметике, то есть в косметике, которая не предназначена для внутреннего рынка условного Таиланда, больше там 5% глицерина вряд ли вы встретите. И даже если он в составе, да, по инке вы смотрите где-нибудь там на 4-5 месте, это не означает, что его там много. Это означает, что просто воды в этом средстве много. Это гель или это легкий очень крем, где там может быть там, до 90% водной составляющей. Поэтому на глицерин приходится там по 2-3. Остальные там 8% занимают активы. Поэтому глицерина мы в косметике, которая предназначена для реализации не для внутреннего рынка, где там тропический климат, мы не боимся э, и спокойно используем. Глицерин очень хорошо увлажняет. Вот, э, соответственно, витамин Е как антиоксидант, и он тоже способствует как раз как же растворимый витамин повышению влагу удерживающейся функции кожи, часть растительных масел, естественно, не в чистом виде, который используют, а именно вот добавление. есть в легком креме, ну, как наш крем увлажняющий, например, или крем для комбинированной поры f 15 масел, вообще масляной составляющей может быть от 2 до 4%. То есть это очень-очень мало, поэтому и текстура крема, она легкая, как молочко, она, в общем, не забивает поры, не теряет скандрогены, и поэтому, опять-таки, тоже миф такой бывает, Смотрят по каким-то там табличкам на форумах э, понятных людей, которые, собственно, любят э, запугать других людей э, о комедогенности масел. Да, действительно, если намазать э, в чистом виде, подплавить и намазать мясо масло в или даже масло сладкого миндаля, да, при желании. Им тоже можно, конечно, попользоваться, что это плохо смывать его, еще и забить поры, если пользоваться им в чистом виде. Но никто не использует масла в чистом виде. Поэтому бояться, что какое-то масло в составе может быть комедогенным, если его там 2%, это, в общем не стоит так делать, потому что это, ну, такого быть не может, да, чтобы такой концентрации масла оказывал какой-то комбиногенный эффект. Здесь все, как говорится, зависит, как Парацель сказал, да, что есть яд, что есть лекарство, и суть только в дозе. А звук у всех плохо слышен или это вот только у Марина такое? Мне интересно просто, вдруг у нас это тогда скажите. Значит, если в процессе использования ретинола шелушится кожа, это нормально. В процессе использования ретинола кожа может шелушиться первые месяцы, полтора пока человек привыкает, пока, собственно, происходит так называемая ретинизация кожи. И когда мы испытываем вот эти явления ретиноевого дерматита в начале применения активного ретинола, активный ретинол это средство с ретинолом чистым, с ретинольдегидом. Спасибо. Я поняла, что звук все-таки есть Хороший. Соответственно, это может быть там третиноидличем, но ну, в косметике он не встречается на территории Российской Федерации, но все равно есть люди, которые его используют. Да? То есть, если мы используем активный ретинол, мы, естественно, должны все правила, как говорится, Следовать им его введение в уход, то есть, это порция не больше горошные на лицо и столько же, например, на шее. Это только на сухую кожу, там через 20 минут после умывания, чтобы кожа не успела немножко выработать кожного сала, и не так агрессивно ретинол на кожу воздействовал. Это э, введение ретинола активного с минимальной концентрацией, например, 0,25%, только потом, там, через месяца 3, можно перейти на следующий, если это вообще в этом есть необходимость. Обязательно мы используем не ежевнее, а там 2-3 раза в неделю сначала, потом постепенно, где-то месяца, полтора, выходим на режим через день, да, через вечер. Тогда у нас меньше будут выражены вот эти вот побочные явления прогнозируемые. То есть это шелушение, это раздражение, это какая-то повышенная чувствительность, когда даже на умывание водой кожа реагирует не очень комфортно. Это шелушение в чувствительных зонах каких-то, например, вокруг носа где-то там. То есть это все нормально, ретинол. Что, собственно, делать? Во-первых, использовать максимально мягкие очищающие средства, то есть гель очищающий, например, наш гель Тайковский на кока-глюкозиде считается мягким средством. Да? Какой-нибудь гель для душа на лоурет-сульфате будет считаться жестким очищающим средством. Ну или какая-нибудь там корейская пенка, которая тоже на достаточно жестких палах э, традиционно делается, потому что вот гидрофильные масла, масла у них интересны, есть хорошие, мягкие, э, даже без минеральных масел, как наша вот, гидрофильный антиоксидантная. Вот. А вот пенки, к сожалению, корейские достаточно жесткие, потому что у них там ну, типичный как бы вариант кожи, это все-таки плотная, жирная кожа. И э, без какой-то выраженной чувствительности, с достаточно крепкими сосудами, э, в силу национальных особенностей, э, преобладающей этнической группы людей. Э, поэтому там традиционно более жесткий умалку. Э, плюс многослойный уход и традиция использовать какие-то... Камуфлирующие тональные средства, которые делают из лица маску. То есть действительно, в азиатских регионах любят плотные тональные средства, библи-кремы и прочее. Поэтому да, действительно, у них более жесткое очищение. Вот наша кожа тонкая, светлая, с слабыми сосудами очень часто, с полностью к воспалению. К сожалению, вот эти жесткие павы переносятся очень нехорошо, поэтому так все-таки мягкими умывалками умываться. А иной раз даже утром можно просто умываться водой и протираться тоником, если мы на ночь не используем что-то такое сложное, что нужно смывать. Так вот, что мы делаем? Мягкое умывание, обязательно какой-нибудь тоник такой, который будет тоже влагу держать, способствовать, да, например, с гиауроновой кислотой и эластином. Также мы обязательно должны защищать кожу от перепадов температур. Как убрать шелушение? Берем, например, безумодные средства, Skin сейвер, который, собственно, не содержит воды вообще. Его, кстати, не обязательно по этой причине выжидать по 30 минут до выхода на мороз. Вот у него текстура геля, поэтому называется гель. Но на самом деле это не гель, конечно же. Это такой, как праймер под макияж на основе масла и силикона. И плюс биоцераминный комплекс, естественно, там есть лечебный ингредиент в составе. Вот, это средство барьерное, то есть он фактически имитирует наш защитный барьер. Вот мы его наносим, летучий силикон у остаются остается только масла, и уже через там, несколько минут уже кожа становится не масляная, блестящая, а становится такая бархатистая, очень комфортно. То есть поверх него можно и макияж накладывать. Вот его можно использовать днем, а также его используют после пилингов, например, чтобы что немножечко немножко пригладить, чтобы комфортнее пережить реабилитационный период. Вот. А вечером уже использовать что-то то, что восстанавливающее, то, что имеет накопительный эффект, а не просто барьер ремонтируют. Например, вот NMF Protection. Для меня это сейчас самый такой оптимальный вариант, особенно на фоне э, применения ретинола активного. NMF Protection будет э, отличным ночным кремом для любого типа кожи. Э, соответственно, если дискомфорт выражен при применении ретинола, тут как раз продолжаю Марине отвечать на вопрос, и появляется еще разложение, какое-то покраснение, то значит нужно регулировать дозировку ретинола путем уменьшения кратности и количества. То есть либо много наносите за один раз, либо слишком часто наносите. То есть мы регулируем вот эти моменты и выходим опять-таки на режим более комфортного применения. Если действительно очень сильный дискомфорт на фоне начала применения ретинола, то можно его даже отменить, допустим, дней на 5, и потом опять постепенно, заново вводить, соблюдая все нюансы, о которых я уже рассказала и которые у нас во всех наших видео, где упоминается ретинол, я не устаю повторять правила его применения. Надеюсь, я ответила Марине на вопрос. Двигаемся дальше. Значит, Что еще нам для повышения уровня увлажненности нужно? чтобы у нас капилляры дермы работали. Хорошо, потому что влага посыпает оттуда в эпидермис, лишённый своих сосудов. Соответственно, все вазопротекторы тоже относятся к тем э, компонентам, которые будут повышать в том числе уровень увлажнённости кожи. Это экстракты вазоактивные, арника, плю, арника плющ, там, конский картан, есть и красная винаграда биофланоид торксирутин, дигидроперцетин дигидроперсетин экстракт И азиатской. Вот это все э, средства, которые будут э, их содержать. Я ценолит тот же самый, да. Все, что укрепляется осходом, будет способствовать повышению уровня увлажненности изнутри. Ну и э, есть пептиды, которые прицельно влияют на э, именно уровень увлажненности, то есть помогают, например, той же гиалуроновой кислоте маломолекулярных форм э, лучше проникать и лучше как говорится, распределяться в дермальном слое способствует поступлению влаги из дермы в эпидермис за счет того, что регу... участвует в регуляции вот этих такопариновых каналов, да, то есть в образовании такопариновых каналов. Это пептид дифупарин. Он у нас есть в одном только средстве. Это сыворотка 3D-увлажнения, в которой есть три вида гиалуроновой кислоты. И вот пептид дифупарин как раз. Ну, плюс еще сок вера, который снимает чувствительность. Поэтому, если кожа сильно обезвожена, еще и гиперцепитная, вот 3D-увлажнение – это препарат выбора для такой кожи. По поводу реактивности кожи. Естественно, мы восстанавливаем... Э уровень чувствительности за счет того, что мы восстанавливаем нормальный микрофон, восстанавливаем уровень увлажненности. Опять-таки, видите, тут все взаимоотвязано. Работаем с увлажненностью, уменьшаем чувствительность и наоборот. И здесь также будет гиалуроновая кислота, особенно которая способствует влагоудерживающей функции, то есть высокомолекулярной. Это будут про- это будут э, лизатые бактерии, соответственно, альфа-глюкан, бета-глюкан, который еще дополнительно на кожный иммунитет влияет сам по себе. Вот у нас он есть в интенсив регенерация, в сыворотке, в омоложении. Вот. Это влагоудерживающие компоненты, такие наполовину активы, наполовину базовые. Они еще функция антиполюшин обладают, например, биосахаридная смола 1, да, то есть фукагель так называемый. Вот. Также и китаза участвует в этом, и кометица с шиповатой. В принципе, это все то, что будет способствовать удерживающей функции и уменьшать, опять-таки, реактивность кожи. Поэтому, снова, вера и влияет на кожный иммунитет, за счет этого тоже уменьшает реактивность кожи. Депантенол своими заживляющими свойствами славящийся тоже будет уменьшать реактивность кожи. Вот как раз у нас ленинцев регенерация заживляющая, он как раз содержит 5% депантенола, и плюс еще бета ромашку календулу, успокаивающий экстракт, противоспалительный, который будет, собственно этого способствует. Есть разные ингредиенты, да, компоненты Нуф, например, да, то есть натуральный углажняющий фактор, тоже будет влиять на реактивность кожи, потому что они восстанавливают гидролипидный барьер кожи, не нужно в последних сил там, пытаться его восстановить, соответственно, реактивность кожи тоже уменьшается. Кроме того, есть такие ингредиенты, которые используются чаще вот на проблемной коже, на атопичной коже, например, тот же колонин. У нас есть, например, лосьон, который а, вот такой вот вид имеет с осадочком, да, только где-то цик цинк, коламин, как раз и его, наверное, взбалтывает, причем довольно-таки долго и энергично, то есть раз 20, наверное, встряхнуть, пока совсем вот этот вот осадок не распределится э, по текстуре тоника и потом используется. как раз вот матирующий тоник, который днем используется в проблемной коже. Чаще всего и он заодно тоже успокаивает, как раз благодаря коламину. Но молодые мамы, и не только молодые мамы, но опытные уже мамы знают, что коламин ведь лосьон, наверное, обычно используется как раз, когда детки болеют ветрянкой, не только детки, там такая суспензия каламина. здесь тоже, в общем-то, хотя это тоник, здесь не так много этого ингредиента, то есть он не будет создавать какую-то на лице пленку из этого порошка каламина, но он присутствует там в достаточном количестве, чтобы кожу успокаивать. Также центелла, средства с центеллой всегда хорошо успокаивают кожу, и, в общем-то, ламинария тоже хорошо способствует и различные другие там антиоксидантные компоненты. Но в целом, вот самые основные, те, что вот я как раз тут перечислила. На тонус и цвет лица у нас э, хорошо влияют различные вазопротекторы, разумеется, да, за счет улучшения кровообращения. Это и биофлавоноиды, это и экстракты вазоактивные и так далее. Да? Мы о них уже упомянули. Вот витамины все практически, то есть в чистом виде никотиновой кислоты, это НПП. Витамин А, причем э, как раз не активной формы ретинолов даже, а обычные антиоксидантные формы ретинил, пальмитат, ретинил, ацетант, которые используются для того, чтобы э, помешать крему, например, или гелю а быстро кислиться и помешать э, реакциям перекисного окисления на коже. То есть, например, если вы видите где-то в конце списка ингредиентов витамина А в виде там, полиметата, ацетата, да, это не тот ретинол, который нельзя при беременности, который нужно применять со всеми вот нюансами, о которых мы уже сказали. Вот, э, не тот ретинол, от которого будет отражение шелушения, но вот этот витамин А будет работать как антиоксидант. Витамин С это уже работает как антиоксидант, чаще всего особенно это стабильная, если форма, да, потому что кислая форма витамин С работает все-таки больше как такой отшелушивающий, стимулирующий, как негативная стимуляция, и плюс средства с кислой формой или ascorbic acid, они имеют, как правило, кислый ПАЖ. Стабильные же формы, аскордыуглюкозит, содиумоскорбилфосфат, магниоскорбилфосфат, тетритилоскорбат, они все а, работают, во-первых, при нейтральном ПАЖ, там при ПАЖ слабокислом, 5,5, 6, даже около 7, они не окисляются так быстро, они хранятся не 3 месяца после открытия, а порядка года после открытия спокойно, без ущерба для своего качества и да, эффективности. Поэтому стабильные формы витамина С, такие как, например, наши нашей срт они э, тоже очень хорошо влияют на тон кожи, на улучшение кровотока, на то, что у нас профилактика фотостарения от фотоповреждающего действия ультрафиолета осуществляется. То есть они очень нужны. Ну, витамин непонятный не, не нужно, как говорится, о нем уже долго говорить, все прекрасно знают. Вот, тут у меня какое-то вышло уведомление по поводу разрешить выйти в эфир. Мы здесь в эфир выйти не можем, разрешить, ну, в смысле у нас технически невозможно. У нас все вопросики прямо в чат пишите, если есть вопросы, и как раз чат для этого создан, чтобы я на них отвечала прям сразу. Вот, так что задал вопросов в чат. Как бы в рамках вебинара, вот, который намного много человек да, у нас технические возможности ну, всем выйти в эфир голосом, чтобы говорить, к сожалению, нет. Вот. А, так что жду вопросов. Значит, ДМА и помимо того, что он дает легкий лифтинг, если присутствует в каком-то косметическом средстве, он еще и работает как антиоксидант. Причем он, опять-таки, как любой антиоксидант, помогает и самому средству а, дольше прожить, не окислившись, и, собственно, а, реакция перекисного окисления на кожу, в мозге. Растительные экстракты с антиоксидантным действием тоже всякие. артишок, зеленый чай, планктон, э, там, бузина, постеницы лекарственные, то есть вся серия нео наша. Да, то есть гель антивозрастной Нео, который аппарат чаще используется, гель для сухой нормальной кожи Нео это вот все средства, которых антиоксиданты являются хедлайнерами состава. И э, пептиды, конечно. Пептиды, которые влияют на тонус, на эластичность, на цвет лица, это ремоделирующие, сигнальные, так называемые стимулирующие пептиды, матрикины, то есть это и матриксил, это и релистаз, пинкол, и то есть выработка коллагена, который стимулирует, да, там, дермаксил, докоренил, которые блокируют который блокирует коллагеназу, кто разрушает коллаген и ластин. и в том числе стимулирует выработку коллагена эластина, то есть структурных белков кожи, фибробластных. Есть такие пептиды, как трипептид меди, например, но он немножко сложнее, чем э, обычные, например, ремоделирующие пептиды или какие-то там биомедические, потому что он работает и как антиоксидант, и как пептид, э, стимулирующий ворту коллагена и блокирующий действие коллагеназы. И, собственно, кровоток улучшает, то есть способствует укреплению сосудистой стенки, то есть он такой, как бы более э, многостаночный по функционалу, но, в общем, пептидные средства – это как раз сейчас те средства, которые именно занимаются позитивной стимуляцией. То есть если кислотами, там, ретинолом, мы осуществляем негативную стимуляцию, то есть мы что-нибудь должны разрушить, чтобы образовалось новое, эластичное, хорошее. Вот. Но а пептидные сыворотки, например, такие как 5 пептидов, они как раз занимаются именно позитивной стимуляцией, поэтому они не фототоксичны, их можно там, зимой и летом использовать. Когда кожа очень чувствительная и, например, будет плохо реагировать на ретинол тонкая, со слабыми сосудами, тоже пептидные сыворотки помогают, как бы, потому что они все-таки несут такую хорошую антиэйджную нагрузку, при этом они не повреждают эпидермис, да, то есть не ухудшают его барьерные функции. Антиоксиданты, мессуратрол, кислота в небольшой концентрации и АХ, и ПХ, то есть полигидроксикислоты, слоты они тоже влияют на тонус цвет лица. Ну, В основном за счет того, что они стимулируют обновление эпидермиса и повышают проницаемость торгового слоя для того, чтобы какие-то интенсивно увлажняющие ингредиенты туда Попадали. Вот. Соответственно, машину нас предотвращает. Можно пользоваться косметическими кислот, кожа тонкая. Надо смотреть просто, сколько там кислот и какой поэш средств. То есть, если это, например, ну, условный наш альфа-дерм с миндальной кислотой 5% и комплексом маха-кислот 5%, то есть 10% кислот, из них миндальная крупная, допустим, она не проходит дальше, скажем так, рогового слоя, не повреждает сильный эпидермис. И плюс PH, ну, например, альфадерма от 3,8 до 4,2, то, в принципе, можно использовать даже при очень чувствительной коже, даже пациенты с розацией используют ее. А если же процент кислот достаточно большой и PH низкий, то тогда не стоит. Значит, PH 39 вы написали, а процент кислот до 10 или выше 10 вопрос. То есть если где-то до 10% и pH около 4%, то э, как бы использовать, в принципе, на чувствительной коже, как правило, можно. Надо смотреть, что там еще в составе, то есть, нет ли там чего-то такого, то, что может, например, большая концентрация неоцинамина, например, или неоцин может, например, способствовать усилению покраснений по счет шире сосудов. А днем нежелательно кислоты никакие использовать, все-таки это вечерняя такая форма косметических средств, потому что днем, даже зимой у нас бывают моменты, когда индекс инсоляции превышает советную цифру 2 или 3, и тогда мы можем получить пигментацию. Поэтому днем лучше что-то такое барьерное, восстанавливающее, тот же там гильцерамидский сейвер, какие-то аналоги, Сыворотки, увлажняющие на основе гиалуроновой кислоты, а поверх них барьерное средство, да, все увлажняющие текстуры, которые содержат внутри себя воду, да, кремы, сыворотки, не безмодные. Мы все наносим там за 30-40 минут до выхода на улицу, если на улице холодно. Вот. А вечером уже мы используем что-то такое, что стимулирует, запускает обновление эпидермиса. Тоже ретинол, те же самые кислоты. Соответственно, что еще у нас предотвращает образование морщин? Биометические пептиды. Это имеется в виду аргирелин, лимфосил и другие варианты, которые воздействуют на нервные окончания. И тем самым ослабляют проведение импульса к мимической мускулатуре и уменьшают вот эту вот спонтанную мимику. То есть эти пептиды, к сожалению, работают в достаточно большой концентрации, в отличие от, например, ремоделирующих пептидов, некоторых которых нужно мало, чтобы они воздействовали. Здесь нам нужно заблокировать много нервных окончаний, поэтому от 4% рабочей концентрации того же самого аргирелина. Да? Вот, соответственно, у нас есть с аргирелином, например, сыворотками сыворотка семи 7%, есть гель с БТА-эффектом, который чаще для аппаратных процедур применяется, с 5% аргирелином. А в сыворотке 5 пептидов, помимо ремоделирующих пептидов, есть два как раз биомиметических, это аргирелин и фасил, каждого по 5%. Поэтому, условно говоря, если нам до 30 лет, и у нас нет дряблости кожи, проблем именно с тонусом, тургором и так далее, то нам вполне достаточно сыворотки Мерилакс, которая будет наноситься на собственно, те места, где у нас иммунические морщины образуются. То есть в межброви переносится лоб вокруг глаз. Если же, как говорится, есть уже дряблость, возраст уже там 30-35+, то можно безошибочно брать сразу 5 пептидов, и там уже будут и мерелаксанты, и пептиды, ремоделирующие сигнальные стимулирующие. Вот, вопрос про Дмайя. На самом деле, по поводу Дмайя что он вызывает апоптоз клеток, во-первых, его концентрация должна быть там более 2% как минимум, и он должен вводиться инъекционно, а то, что в очень небольшой концентрации там до 1-1% топически наносится, да, то есть как наружное средство, там, конечно, никакого апоптоза клеток не будет. Тем более, что роговой слон ну, так у нас в основном состоит из наших клеток. Вот. Дмай как раз больше работает как антиоксидант, если мы его наносим на кожу, поэтому его бояться не надо. Единственное, что если делается мезотерапия, коктейль Мездмай, там надо быть осторожнее. А в плане топических средств вообще проблем нет никаких. Вот. А какой компонент является инхансером, праздником пептида? Ну, пептиды, на самом деле, они сами по себе очень хорошо проникают, потому что это небольшие участки из аминокислот. А могут они в различных, на самом деле, растворителях быть. Собственно, растворены в косметических средствах конкретные инхансеры, если вы имеете в виду там, липосом и так далее, им не нужны, потому что они сами хорошо проникают. Вот, поэтому здесь как раз специальные инхансеры, которые будут протаскивать их через роговой слой, не будет. Думаю, будет. да, вот он будет именно как бы механически, ну, скажем так, лифтинг <laughs> до первого смывания. Но основная его функция все-таки антиоксидантная в топических средствах у ДМАЯ. Да, лифтинг дают. Средства, в которые входит Дмай, действительно дают такой небольшой лифтинг. Ну как правило, там помимо ДМАЯ еще есть различные хитрые ингредиенты, тензоры, которые создают вот эту такую сеточку на коже, а полулан, например, да, в сыворотке нашей от лифтинг, Он и без ДМАЯ хорошо лифтинг лифтингует. То есть, и, в принципе, да, эффект лифтинга дает. Это ингредиент, но основная его все-таки задача это антиоксидант. Значит, пептиды, ретинол активной формы да, предотвращает появление морщин за счет как раз таких глубинных механизмов воздействия на, например, те же самые фибробласты дермы. Чтобы ретинол, стимулирующий повоздействовал на фибробласты дермы и кожа уже укрепилась, то есть она именно вот уплотнилась, должно пройти как минимум месяца три с начала применения этого ретинола, потому что сначала ретинол отшелушивает. То есть сначала он работает с роговым слоем, только потом уже накопительный вот этот эффект, когда кожа ретинизируется активно, уже проявляется именно эффект уплотнения эпидермиса и дерма, соответственно, укрепления. То есть тонус, тургор, гладкость кожи увеличивается, да, не только за счет того, что роговой слой подсняли, а за счет того, что уплотнилась и увеличилось как бы в размере дерма. Поэтому ретинол это всегда курс, это всегда длительный. Чем старше возраст, тем дольше мы его используем. После 40 лет ретинол можно использовать практически постоянно, делая небольшой перерыв летом. В общем, там короткие курсы будут фактически бесполезны. Космическая патинолова хороша для любой кожи, надо еще смотреть, что помимо ретинола в составе есть, потому что у нас, например, в ретидермы входит традиционно неоцинамид, причем в достаточно большой концентрации 3% и 1% витамин С, Стабильна в стабильной форме аскорбилоглюкозид, поэтому самый идеальный, на мой взгляд, пациент для использования ретинола, который не сильно будет реагировать на его агрессивность, это как раз человек с жирной комбинированной кожей. Склонный к расширенным тоничным порам и так далее, склонность к воспалениям, какая-то поздняя у которого, там вообще идеально. Вот. А если кожа тонкая, там с ретинолом надо быть очень осторожно. Использовать минимальную концентрацию, э, возможно, подольше сидеть на режиме три раза в неделю, не переходить быстро в режим через день, возможно, не переходить вообще на э, режим. Там, через день использовать так его и использовать два-три раза в неделю как такой подстегивающий вариант вот смотреть как он будет работать вот с другой стороны ненаит он хорошо и сосуды укрепляет поэтому вполне возможно при тонкой коже где сосуды в общем то визуально мешают возможно нормализация как бы тонус сосудистой стенки будет способствовать тому, что тон будет выравнивать не за счет того, что ретинол будет осветлять кожу, ну и за счет того, что покраснений меньше будет. Но здесь надо все вот смотреть и корректировать. Очень часто бывает, что например, кожа шеи более чувствительна, так как она более тонкая, кожа переорбитальной зоны. Вот с ними надо быть осторожным, потому что, например, когда мы наносим ретинол по косточке, он диффундирует э, в э, рядом расположенные ткани и может даже быть набухание, э, век, покраснение, раздражение, хотя, казалось бы, мы не, не наносили на веки да, ретинол. Вот, поэтому здесь надо быть осторожной, кожа шеи тоже тоже бывает реагирует. Поэтому иногда лицо с комбинированной кожей с плотной Т-зоной, с расширением пор нужно требует ретинола 0,5, а на шею оставляем 0,25. То есть такие вот комбинации тоже могут, могут быть. При онкологии ретинол мороженый можно, бы и нет. Его, единственное, когда нельзя, использовать, ну, нежелательно потому, когда беременность планируется или есть. Не потому, что он там, с поверхности кожи попадет в системный кровоток, к кладу, в общем-то, вызовет какие-то мутации. Нет, конечно. Просто никто в здравом не будет на беременных женщинах, например, испробовать, да, испытывать топический ретинол на предмет его там какого-то условного вреда, если мы точно знаем, что пероральная форма обладает ротогенным действием. Поэтому как только человек узнал о своей беременности или запланировал, он просто отменяет ретинол и все. И вот, нет ничего страшного, даже если человек сделал желтый пилинг с большой концентрацией ретинола, а потом узнал, что наступила беременность. Не, знаю, не запланировано ничего не будет с этой беременностью, просто внимательно отнестись к скринингам. Там по, например, 12 недель да, самый основной скрининг такой. Вот, и спокойно себе жители леять эту беременность дальше. Ретинол ввести уже потом, когда родит и какое-то время откормит. Соответственно, когда ретинол не стоит да, при онкологии, когда человек находится на химиотерапии. Потому что чувствительность кожи, кожный иммунитет. То есть и так кожа страдает. Да, от, химических, от химиотерапевтических лекарств, препаратов, да, которые, собственно, влияют очень сильно на общий организм, да, на весь организм и на кожу, в том числе, и на кожный мультик. И, собственно, на фоне химиотерапии, да, конечно, дополнительная агрессия кожи не нужна. А вот как раз когда человек в ремиссии находится то нет проблем использовать топический ретинол. По поводу косметики с неацинамидом по поводу PH, да? Нет, неацинамид как раз при низком PH, наоборот, может разводиться, он может вступать в какие-то химические реакции, он быстрее превратится в свою более агрессивную форму неоцин, то есть никотиновую кислоту, и будет вызывать раздражение и так далее. Поэтому все-таки косметика с неацинамидом ее все-таки оптимальный ПАР как раз в районе 6 шесть с чем-то, даже не 5,5 наш любимый. <с> вот, то есть как бы косметика с неоциномидом не должна иметь кислый ПАР, иначе она будет более агрессивной. А неоциномид, он для того и нужен, для того, чтобы использовать свойства никотиновой кислоты, но без вот этих вот агрессивных ее э, нюансов. Дальше, значит, двигаемся. Гиалуроновая кислота, понятно, будет у нас предотвращать за счет того, что будет увлажнять кожу. Появление ну, там, мелких машин, например, сухости, которые от обезвоженности возникают, антиоксиданты. И потому что они будут предотвращать ход старения реакции перекисных селений. Таким образом, у нас кожа будет меньше подвержена агрессии ультрафиолета, она будет более устойчива к ультрафиолету, к различным другим... Агрессивным веществам, не только ультрафиолет, полютанты еще у нас влияют негативно на кожу вызывают как раз реакцию перекисных акселинлипидов. Собственно, вот для этого они не нужны. Ну, есть всякие стимуляторы, а-ля аналоги стволовых клеток, клеточная культуры яблок и так далее. Это все компоненты, которые запускают, скажем так, без агрессии. Обновление эпидермиса в основном. Да, когда у нас обновляется эпидермис, у нас и, собственно, допустим, роговой слой, да, когда начинает отшелушиваться мягко, не агрессивно, то поступает сигнал на базальную мембрану эпидермиса, чтобы новые молодые керотиноциты образовывались там взамен вот этих вот отшелушенных, мертвых и ненужных. И, соответственно, у нас кожа становится более гладкой, более такой визуально равномерные по текстуре, приятный на вид. Ну и дымаю, и дымаю как антиоксидант и как лифтинг -агент. Вот. Прежде чем прийти к салонным процедурам, я обещанный вам покажу лимфодренажик, который, собственно, очень хорошо делать тогда, когда вы, например, или умываетесь, или, допустим, массаж раз в неделю делаете по энзимной маске, тоже можно использовать эти движения. Ну, хотя по энзимной маске мы 15 минут можем делать массаж, поэтому там, конечно, можно разнообразить, как говорится свой спектр движений, делать просто классические какие-то движения массажные. Что касается же лимфодренажа, его можно делать даже без косметических средств, просто по сухой коже с такими руками. Тут именно суть в том, чтобы способствовать лучшему оттоку лимфы от области головы и шеи, и таким образом убрать пастозность да, в области лица и, собственно, разгрузить шейную мортниковую зону. Вот, как его делать? Да? На самом деле, <laughs> если вдруг э, не запомните после сегодняшнего вебинара, у нас есть видео, э, если вы на наш YouTube-канал по, как бы пойдете, подпишитесь на него. Вот. Э, ничего страшного, запись будет, то тем не волнуйтесь, она, как правило, на YouTube потом выходит, то есть ребята кон конвертируют этот вебинар, и потом он будет... Там выходить. По поводу массажа лимфодренажного, который вначале обещала, я сейчас, во-первых, покажу движение, а во-вторых, у нас есть видео на YouTube в разряде, называется этот раздел «Сам себе косметолог», когда во время пандемии мы всякие видео снимали, и там как раз есть видео по поводу оттенков. Вот как раз в нем я показываю так прям подробно этот вот массажик. Ничего сложного нет. Значит, что мы делаем? Мы, во-первых, должны сначала разгрузить то есть дать отток, грубо говоря, открыть этот тюбик, чтобы у нас выдавилась эта зубная паста, то есть лимфа. То есть мы должны прокачать, то есть помпажем, делать легкие наших регионарных лимфоузлов. Самая главная группа, поэтому у нас вот надключичная зона. Да? Здесь мы ставим пальчики прямо на отключиться и желательно, вот в момент вдоха у нас пальчики идут вниз, да? а в момент выдоха возвращается в исходное положение. То есть мы делаем до 15 вот таких движений. Нажимаем не сильно, то есть у нас э, надо помнить, что лимфоузлы и лимфатические сосуды, они буквально в 3 мм вот, поверхности кожи находятся, то есть все движения очень мягкие, то есть немножечко вот так вот такими движениями, вот помпажем, да, и желательно с вдохом. Вот, потом мы можем растереть ключичную зону, да, то есть можем какие-то вот такие еще движения поделать, да? ну, чтобы у нас как бы лимфа легко потом вытекала, то есть открытие ей путь. Открыли, и дальше следующее движение у нас мы ставим, что на ухниках не очень удобно, Попробую так сделать. Вот, ставим ручки под, грубо говоря, практически под нижнюю челюсть. да, То есть, как бы, вот так вот, наверное, видно, да? И вот такими вот движениями в сторону ключицы делаем вот такие вот движения вниз. Тоже очень мягко по наружной боковой поверхности шеи. Вот здесь так 15 раз перешли на заднюю поверхность. Заднюю поверхность мне будет, наверное, сложнее показать, но мы просто ставим э, ручку, попробуем развернуться к вам. Вот так. Ставим ручку к, за, к затылку, да, фактически. И точно так же вот, этим, вот этой частью ладони заднюю поверхность. Можем еще растереть э, костяшечками область. Э, седьмого шейного позвонка выступающего, где очень часто, особенно вот кто сидит с гаджетами и так далее, возникает такая жировая прослойка, так называемая бедовая кожа. Вот тоже растираем там его. И, вот, и, соответственно, вот эти движения сделали по задней поверхности шеи. Как раз вот это движение хорошо разгружает как бы, кровоток от головы, идет более эффективно, как бы улучшается и не только лимфоток. И как раз вот если... Голова тяжелая, болит. Бывает, что прям в этот момент резкое облегчение наступает. Вот следующее движение, да, смотрите, у нас получается раз, литозный, второе у нас как бы передняя боковая поверхность шеи, потом задняя поверхность шеи мы разгружаем, да, и потом мы вот эти вот места, тенеры, ставим под нижнюю челюсть. И вот таким вот движением к мочке уха, да, с одной стороны, покажу, к мочке уха двигаемся. И потом уходим доль грудино-ключично-сосовидной мышцы, где у нас лимфоузлов много крупных. Вот, то есть, вот так и вот так, с двух сторон. Делали, раз. И таких, да? вот. а, что то 15, Вот, если что-то будет непонятно, прям пишите. Значит, следующее движение, мы вот так вот ставим ручки и вот эту сторону. Так, вот как бы всю среднюю, нижнюю фактически часть лица к Козелочку, то есть у нас передние ушные лимфоузлы здесь находятся. То есть сюда пришли, потом пальчики распределили вот так. Видно, да? Ухо между пальцами. Да, чтобы и заднюю заднюю часть тоже, задние ушные лимфоузлы, чтобы тоже мы затронули. То есть вот так приехали, поставили пальчики и вот так опять все согнали вниз ключицу. Понятно, да? Вот так. Лимфоузлы. Неаккуратно, то есть не бассейн. Да, выбираем морщин. В таком направлении. Так. Слышно? Нет, тут у меня... что там? Вот, смотрите, что. Глазками, да, у нас э, лимфоток идет вот в таком направлении от э, медиального внутреннего угла сверху вдоль всей перорбитальной зоны до да, к медиальному внутреннему углу снизу и здесь здесь мы уходим вдоль носогубной складочки низ. Вот так вот у нас идет поток. Да? То есть не вот так вот куда-то там, как показывают иногда, вот, а именно вот в таком направлении. И, соответственно, мы в таком направлении двигаемся и потом можем отвести руки к мочке уха и сбросить вниз. То есть вот такие вот движения нас разгружают переорбитальную зону. Вот. Дальше мы разгружаем лобик, соответственно, ставим на центральную часть тоже Через височную зону к козелочку и вниз с двух сторон. Это все. Это все движения на самом деле. дошли до лба. Соответственно, у нас первое разгружаем лимфоузлы. Потом, соответственно, передниковая часть шеи, да, задняя часть шеи. Потом э, средняя треть да, плюс лимфоузелочки не забываем. Да? То есть вот это сделали, вот это сделали. Переорбитальную зону разгрузили. И лоб. И дальше мы просто в обратном направлении можно там пару раз да, сделать в каждом, каждое движение. Вернулись вниз и в конце прокачали опять лимфоузлы. Все. Вот этот лимфодренаж занимает ровно 5 минут. Можно чуть дольше, конечно, делать, можно делать а, меньше, да хоть по пять раз бы сделали, и то уже было бы хорошо. На канале Гильтека в YouTube это, эти же движения я показываю в видео. Из серии сам себе косметолог двадцатого года, где как раз тема отеки Вот можно там посмотреть будет еще раз. И плюс еще этот вебинар тоже выложит, соответственно, когда он закончится, там через какое-то время, через несколько дней, и можно будет здесь посмотреть. То есть и в общем это не хитрая такая манипуляция, да, просто поможет себя хорошо восстановить как перед праздниками, так и вообще регулярно это делать. А, вот. Значит, двигаемся дальше, что нам уже, как говорится, закончить сегодняшнюю такую достаточно э, большую тему, потому что много чего разбирали, и про ингредиенты, и про проблемы, и что как решать, что нам делать в салоне, да, то есть все-таки для специалистов, да, некоторая информация. Не повреждающие салонные процедуры, которые быстро устанавливают кожу, это все форезы. Это все форезы, когда мы вводим гиалуроновую кислоту или вводим какие-то другие компоненты, например, антиоксидантные гели, при помощи ультразвука или, например, электрического тока. Также некоторые стимулирующие процедуры, например, микротоковая терапия. Микротоковая терапии, конечно, чтобы был стойкий результат на 2-3 месяца, его нужно делать курсом, да, нужно делать 10 процедур ежедневно или через день. Если есть возможности, до праздников есть время осталось, да, сходить на ежедневно 10 процедур, замечательно. Если нет, то достаточно 4-5 процедур ежедневно или через день, чтобы э, у нас, э, как говорится, улучшилось состояние кожи за счет ее, Улучшение микроциркуляции, микротоки очень хорошо влияют на микроциркуляцию, классические микротоки, естественно, полноценная процедура. И, соответственно, нормализовался тонус мибических мышц, плюс очень хороший дренаж дает микротоки. Это вообще на самом деле лимфодренажная в первую очередь процедура, поэтому лимфодренаж там очень эффективен. Вот, если это классическая микротоковая терапия. Использовать можно для микротоков в принципе, любые гели. Не обязательно они должны содержать какие-то супер там, активные ингредиенты. Тонизирующий гель, пептинный гель. Главное, чтобы проводность была хорошая. Когда прокачиваем э, над ключицей, мы на вдохе нажимаем. Как раз. Пальцы идут вниз, когда мы вдыхаем. Вот. И потом мы отпускаем. То есть мы стараемся как бы, вот, проникнуть поглубже за счет этого. Вот. Соответственно, микротоки можно начинать с лимфодренажа, можно даже ручной сделать лимфодренаж, по, как энзимная маска, да, мы готовим кожу зимной маской, например, и уже руками делаем небольшой лимфодренаж. А потом уже делаем полноценную процедуру микротоков. Просто классическая микротоковая терапия, сейчас я не успею не рассказать, потому что иначе вебинар будет бесконечно длиться. Вот, можно посмотреть по там, каналу нашему YouTube, там есть про аппаратные процедуры много чего. Вот, э, но э, Микротоки, они по-любому трехэтапные воздействия. То есть сначала идет подготовка кожи с элементами лимфодренажа, потом, собственно, движение, которое нормализует тонус мимических мышц, да, какие-то расслабляет, какие-то тонизирует. И третий этап это всегда классический лимфодренаж. Микротоковый. Вот, то есть вводим либо ингредиенты форезами какие-то на этапе активного ухода, либо делаем микротоковую терапию. Не делаем ничего агрессивного, ни шлифовок, ни рафлитинга, даже ничего такого, то что может э, кожа повредить или повысить ее чувствительность. То что наша задача, наоборот, успокоить, восстановить, да, То что мы же разговариваем о том, как нам восстановить кожу, чтобы выглядеть хорошо к Новому году, например, да, или к какому-то еще празднику. И вот, соответственно, лазерная биоретализация замечательно и противотечным действием обладает, и на сосуды очень хорошо влияет, и, собственно, обезвоженность уберет, потому что при лазерной биоретализации мы низкомолекулярную гиалуроновую кислоту вводим, поэтому тоже как вариант. Да, ну, естественно, лазерная биоретализация, опять-таки, как любая физиотерапия, оптимально 10 процедур сделать на курс, но если нет, то, в принципе, можно делать и как экспресс-процедур на выход, и, допустим, несколько процедур, сколько успеем, как говорится, сделать это будет все равно но хорошо вот ну и курс ручного массажа причем не агрессивных вариантов да я вообще против агрессивных вариантов в области лица и шеи а именно лимфодренажный массаж или хиромассаж то есть минимум там 4-5 ежедневных или через день процедур будет уже очень хороший результат вот к сожалению одна процедура массажа она особо как бы не очень эффективна вот, Поэтому, как бы, да, это неплохо, конечно же, но лучше все-таки э, делать курс. По поводу вбивания коллагена, не знаю, честно говоря, Дура. коллаген имеет достаточно крупную молекулу, поэтому никуда он не вобьется при всем желании, он располагается на поверхности и участвует в формировании вот гидролепидного барьера. Да? он Гладкость кожи придает за счет именно э, наружного воздействия. По поводу, куда его там можно вбить, это что-то из области такого какого-то архозлатанства, мне кажется. Вот. По поводу кожи после бассейна, нужно иметь средства барьерные. Если кожа сухая и ненормально относится ко всяким там парафиновым, вазелиновым, восковым производным, можно даже колд-кремы классические использовать. Если кожа все-таки склонна к воспалению за закупориванию порту, лучше брать безводные средства а там Церамид Skin Saver. То есть, гель на маслах и силиконах без парафина вазелина воска то есть всяких эмульгаторов которые делают плотную кремовую текстуру или текстуру мази без эмульгаторов да, то есть безводную но на парафине грубо говоря каком то изопарафине то да, запись будет то как бы если кожа склонна к высыпанию, каким-нибудь закупленным порт, то лучше брать вот церапин, гель Церамин Скин Сейвер наносить после бассейна, вот, э, потому что этот, э, это средство не содержит воды, поэтому вы можете спокойно выйти сразу после бассейна, например, на улицу. А если вы используете любой крем или какую нибудь сыворотку увлажняющую, то вам надо 30 минут дать. Вот, если у вас есть 30 минут пока волосы сушите или еще что-то, в принципе, можно любой э, крем какой-нибудь восстанавливающий использовать с жировой составляющей, но если времени мало, то лучше все-таки использовать средства, в которых нет воды. Вот. Дальше, дальше, дальше, дальше. Базовый протокол, протокол. Я, к сожалению, по ссылочке вам не покажу. Вам нужно просто зайти на сам наш YouTube канал, если вы хотите вот этот короткий лимфодренажик посмотреть еще раз в моем исполнении. И как бы найти вот эту блок-видео «Сам себе косметолог», и там есть видео еще со времен пандемии. Вот как бы для ориентира я там какой-то клетчатый рубашка дома, потому что мы сидели в пандемию какое-то время дома. Вот, и, собственно, вот, нет, нужно не листать, а прямо на, зайдите на канал и прямо там поищите в блоках, то есть плейлисты плейлист сам себе косметолог и там в этом плейлисте есть именно вот эти вот коротенькие видео с в том числе про отеки как, как убрать отеки или как что-то в этом роде вот найдете там оно есть куда не делось. вот соответственно едем дальше чтобы было быстрее вот. Кстати, видео массажные, такие более подробные, которые Татьяна показывает, они тоже очень классные, поэтому ну, там просто больше времени нужно, чтобы их повторить, а то, что я показала, это такой более универсальный вариант, собственно, который все врачи ЛХК знают, который можно очень быстро сделать самому себе, в общем-то. Кроме как, то что у вас должна быть прямая, прямая спина и более-менее нормально, вы должны располагаться там сидя или стоя, тут никаких требований к этому массажу нет вообще. И даже средства никакие не нужны, можно на сухую кожу делать. Значит, дальше. Базовый протокол, да, процедуры, которые у нас в салоне делается любой экспресс-процедура на выход, либо процедура, которую мы хотим, вот не повреждающую, осуществить за какое-то время до важного, важного э, момента да? очищаем кожу мягким средством гель очищающий универсальный вариант можно использовать и пус очищающие наши салои алоэ вера, с, то есть они такой тоже имеют текстуру очень приятную с пенообразователем плюс у нас нет вообще средств сульфатных они все бессульфатные все на кока глюкозиде и так к глутамате поэтому безошибочно, можно взять любую нашу умывалку, и она будет мягкой. Вот. При чувствительной кожи век дополнительно можно очищать веки блефорогелем очищения из нашей медицинской серии блефора, да, но, ну, как бы, в общем-то, все наши средства для очищения кожи лица, они прекрасно подходят и для очищения кожи век, и глаза не считают. Дальше мы делаем подготовку кожи зимной маской, энзимную маску пектиновую, либо выдерживаем 15 минут, либо делаем по ней массаж, как раз, или сам массаж, Делаем 15 минут. В принципе, если кожа не очень хорошо реагирует на фермент папаин, например, да, пощипывает сильно и она очень чувствительна, то, в принципе, можно разрыхлять, помогать, как говорится, отшелушиванию обычным гелем-то либо даже гель-пектиновой под пленку класть. Но, в общем-то, энзимная маска это самый универсальный вариант. Все ее очень любят. И, в общем, она дает уже сразу такой эффект, более такой лощеный. Такой Кожи, в общем-то, участвует очень активно в формировании того самого до и после, который мы всегда в процедуре кабинета и хотим увидеть. И вот дальше мы, значит, эту инзимную маску или какой-то гель разрыхляющий смываем. Да, Если нам хочется сделать ультразвуковый пилинг, мы, в принципе, можем на этом этапе ультразвуковый пилинг сделать для подготовки кожи. И дальше мы уже проводим ту процедуру, на предыдущем слайде, о которых я говорил, да, который мы выбрали для данного пациента. Либо это может быть какой-то форез, либо сеанс микротоковой терапии, либо сеанс лазерной терапии, то есть лазерная виртуализация по гелю с низкомолекулярной гиалуродной кислотой. То есть все зависит от того, какие показания, какая проблема преобладает. Да? Вот. Атоничная кожа, либо обезвоженные, либо отеки, в общем, то, что мы хотим сразу воздействовать на что максимально. Дальше мы остатки препарата, по которому делали аппаратную процедуру, как правило, влажной салфеточкой снимаем то есть пропитанный там водой или тоником. И дальше делаем маску. Вот здесь самый такой вариант из серии дешево сердито, но суперэффективный. Это наша любимая маска с эффектом фарфоровой кожи. Кто с нами давно, все ее прекрасно знают. Вот, и, соответственно, как бы используется для этой маски одноразовая масочка который стоит копейки, продается в пачках по 50 штук. И используется аппаратный гель для сухой нормальной кожи Нео, который наносится на кожу, потом наносится масочка, потом наносится лосьон концентрат Нео. Ничего страшного, будет запись, не волнуйтесь. Вот, лосьон концентрат Нео, которым мы пропитываем маску. Эти гель и лосьон содержат Огромное количество вазоактивных компонентов, липосомальный дегидрокерцетин и э, экстракты, арника, плюш, бузина, постель, сомальный огурец, который тоже на сосуды хорошо влияет, на чувствительность кожи хорошо влияет, успокаивает хорошо. И вот эта маска, она дает, ну, закрываем сухим полотенчиком, и получается у нас эффект фарфоровой кожи в результате 15-20 минут. Чтобы посмотреть, как эту маску делать, тоже на нашем YouTube-канале, есть процедура суперувлажнения, где я показываю такую экспресс-процедуру на выход коротенькую, и вот в конце, на 20 минуте как раз показывают эту маску. Кому интересно, тот может опять-таки сходить на наш YouTube потом и посмотреть, как ее делать. Два препарата для нее нужно: гель для сухой нормальной кожи Нео и лосьон концентрат Нео. Причем лосьон концентрат Нео прекрасно можно использовать потом как тоник в домашнем уходе, если кто-то в домашний уход себе эти препараты берет, например, или там в кабинетный. А гель для сухой нормальной кожи Нео прекрасно можно использовать для любых аппаратных процедур, в том числе для микротоковой терапии и так далее. Да, но также вы можете классический альгинат положить на сыворотки, на активные, можете даже сделать маску с коллагенового листа или биоматрикса еще каких-нибудь окклюзионных вариантов, либо сделать, допустим, гелевую маску толстым слоем, как удовольствия. В общем, в принципе, все зависит от того, какой пациент, что вы для него выберете. Вот, но э, маска с эффектом фарфоровой кожи на основе одноразовой масочки вот этих вот двух препаратов Нео, э, она, конечно, пользуется такой популярностью за счет своей беспроигрышности, можно так сказать. Потому что там как раз наступает тот момент, когда вы снимаете потом вот эту маску, больше ничего смывать не надо, если где-то там гель не впытался, этой же масочкой стерли, и пациент видит в зеркале такую беленькую, ровненькую фарфоровую кожу. Дальше мы всегда в конце процедуры наносим крем, в зависимости опять-таки от того, что мы хотим пациенту. Здесь мы можем использовать и наш базовый крем-увлажняющий, как вариант, да, который, как правило, во всех кабинетах косметологов, которые работают на гель есть, как такая палочка-выручалочка универсальная. Это может быть и из линии Home Care Vitamatrix со светоотражающими частичками витаминами АЦЕ. Это может быть и наш новый Прекрасный CC-крем, который, наконец, вышел. То есть он вышел в двух тонах. Более прозрачный, 0.1. Для совсем-совсем светлокожи, Кто вообще не хочет э, чего да? И более э, темный, 0.2. Но он даже, я бы не сказала, что темный. Он просто чуть менее прозрачный. А, все равно покрытие у этих CC-кремов, он просто такой, как бы... Своя кожа только лучше называется. <laughs> То есть это такое полупрозрачное покрытие, которое немножечко... Делает менее заметными э, покраснения, но он не будет, конечно, маскировать ни причин, ни пигментные пятна, надо понимать. То есть если крем, это именно Smart Color, да, то есть уплый цвет, да, то есть немножко подстраивается под тон, он имеет э, такую текстурку, как бы, э, покажу вам, попробую, да, вот вроде бы вы выдавливаете крем белый, да, вот, но в нем есть э, сферы с э, пигментом. И и плюс светоотражающий скичка. Я не знаю, получится ли на камере показать, но вот эти, вот эти сферы лопаются, и получается тон. Вот у меня сейчас двоечка, вот я его нанесла, и вот он вот такой получается светло-светло-бежевый с розоватым подтоном, таким холодным. Практически для человека первого-второго фототипа, как правило, подходит идеально, там уже надо смотреть какой оттенок. Можно их смешивать 0,1, 0,2, например, как вариант. Вот, то есть можно закрыть процедуру, например, CC кремом а Можно закрыть увлажняющий крем. То есть это уже, можно, если человек на улицу идет после процедуры такой увлажняющий, можно с раминским сейвером закрыть. Вот, то есть это уже, как говорится, ваша Право. Тут я на какой-то вопрос еще не ответила по поводу Таиланда. Было, Таиланда был вопрос, да, вот, от Марины. Собираюсь в интернет, насколько времени надо прекратить ретинол. За две недели будет достаточно прекратить ретинол. Э, ну, максимум три. Да? Ну, как правило, две недели ретинол всегда хватает, да, То есть прекратить ретинол, если вы планируете там либо какую-то агрессивную процедуру, например, перешлиховку делать или еще что-то, или вы планируете какой-то серьезный пилинг делать, или да, ну, не ретиноевый, конечно, к ретиноиву пилинку, наоборот, ретинол готовим, либо вот посещение каких-то стран, где индекс инсоляции превышает 4 всегда. Вот, значит, по поводу промокода, я, его, кстати, в конце еще раз напишу, чтобы те, кто позже пришли, промокод наш на скидочку тоже узнали потому что потом на ютубе уже его не будет. Промокод можно использовать при заказе через официальный сайт. И вы можете, да, в принципе, наверное, на пятницкой тоже можно, и можно самовывысо, например, на пятницу оформить, там спокойно забрать. Вот, заказ как вариант. Уже тороплюсь немножко, потому что мы немножко подзадержались. Вот, домашний уход под конец, да, домашний уход, а, промокод, я вам сейчас буквально через пару минут еще раз его напишу просто в конце, потому что потом, когда уже на YouTube пойдет вебинар, ну, просто начало и конец обычно отрезают, вот, и промокод только для участников, естественно, действует те, кто были сегодня с нами. Значит, закончим нашу так сказать, лекцию домашним уходом, разумеется. Как мы подбираем домашний уход, чтобы нам, опять-таки, быстрее восстановить кожу. Да? Поддержать увлажненность, нормализовать тургор, улучшить циркуляцию и убрать гиперкератоз, если он есть, да? То есть обязательно щитящее очищение будет, обязательно тоник. Вот здесь как раз можно выбрать тоник э, более активный, например, лосьон-концентрат Нео с э, дегидрокерцитином 10% и со всякими сосудокрепляющими компонентами. Вот, если кожа понятно, что имеет какие-то такие проблемы, а там, повышенная жизни или, или склонность к высыпанию, можно взять уже соответствующий проблемной коже тоник. Например, матирующий, либо тоник для жирной проблемной кожи, балансирующий. Тут уже, как говорится, есть варианты. Но вот лосенка Центатнео, именно для улучшения цвета лица, это самый идеальный вариант. Кроме того, это идеальный, конечно, тоник для категории 35-40+. Тут уже, как говорится, Выбора нет. Это самый лучший вариант, конечно, для возрастной, для зрелой кожи. Вот такой любимый, кстати. И кто любит, например, какие-то тоники а-ля тонеры с текстурой тонеров, там можно уже взять тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, или взять там из серии The U, нашей натуральный вот этот вот тонер гидроэссенс, он тоже гелевый такой, да? На любитель текстуры, многие любят такие вещи, но в целом более универсальным вариантом именно с целью той которую мы сегодня разбирали да? все-таки лосьон он считается наиболее таким оптимальным вариантом Дальше мы наносим активную сыворотку, тут уже смотрим опять-таки по проблеме, какая преобладает, ту и решаем. Сильная обезвоженность, 3D-увлажнение, сильный гипертонус мимических мышц, значит, либо миорелакс, например, либо 5 пептидов. Если возраст 35+, условно говоря, есть и гипертонус мимических мышц, и дряблость кожи, значит, однозначно 5 пептидов мы можем использовать, и причем 5 пептидов мы можем использовать и два раза в день, и, например, только утром или только вечером. Все зависит от того, что у нас вечером будет использоваться. Соответственно, если мы используем что-то такое агрессивное, а или кислоты, вечером, значит пептиды пойдут на утро. А если мы, например, антиоксидантную сыворотку хотим использовать параллельно с пятью пептидами, то значит у нас утром, скорее всего, будет Сиэнерджи с витамином С, липосомальным и свободным, с ресвератролом, с неоцинамидом, дигидрокроцитином, витамином Е, то есть это полный такой антиоксидантный, можно сказать, комплекс, очень концентрированный. И фируловой кислотой, кстати, еще. Соответственно, Сиэнаджи у нас пойдет утром под крем, либо с небольшим СПФ, либо без СПФ, если это с от нуля до двух. И, соответственно, вечером тогда у нас будет 5 пептидов. Понятно, да? То есть это или интенсивное увлажнение, плюс миорелаксация идет утром, да, или это идут комплексные препараты, аля ля утром, например, 5 пептидов вечером, или просто 5 пептидов утром, а вечером уже пойдет что-то такое более агрессивное. Если зрелая кожа, то там без вариантов у нас идет либо CNG утром, 5 пептидов, вечером, если нам не нужна негативная стимуляция, либо утром идет какая-то сыворотка с позитивной стимуляцией, то есть 5 пептидов, либо CNG, например, а вечером уже идет что-то такое а-ля дерм или ретинол, или вот. И, соответственно, в те дни, когда нет кислоты ретинола. вечером мы используем ту же сыворотку, например, которую использовали утром, либо 5 пептидов, либо CNG. Вот. А если преобладает дрябость кожи, то пептина, конечно, предпочтительнее, если преобладает там, неровный тон, пигментация и так далее, то тогда сена, антиоксиданты вот это в плане показаний, как лучше набирать. Вот, вечером, соответственно, мы также можем какую-то активную сыворотку использовать, вот, и если утром мы закрываем каким-то защитным кремом, как правило, да, то есть это будет сиси крем, это будет, там, например, крем увлажняющийся с PF10, крем для комбинированной кожи с PF15, это может быть Таравинский сейвер, если нужно с PS а на улице мороз. Вот, то есть вариантов много. А то вечером нам хочется прям вот восстановить с накопительным эффектом. Тогда у нас, собственно, в качестве крема уже вечером пойдет либо ночной увлажняющий, если нужно совсем легенький такой вариант, он практически такой, как дневной увлажняющий, только без SPF, Либо с апельсин наш, который питательный ламилярный. И самый, конечно, идеальный вариант для восстановления, это крем восстанавливающий отнер протекшн с компонентами НУФ, с скваланом, со всякими бицерамидным комплексом СИВРИПЕР, то есть он такой прямо очень можно сказать, быстро очень ремонтирует наш гидролюпидный барьер. Вот. И, соответственно, в качестве дополнительного ухода мы обязательно энзимную маску добавляем, чтобы гиперкератоз у нас не провоцировался, да? то есть, чтобы у нас кожа начала обновляться быстрее. Это у нас энзимная маска один раз в неделю под массаж, либо под пленку, либо просто нанести, если вообще лень все что-то с ней делать. Все равно, пепти... все равно пик... пектин и э, папаин будут работать, да, даже с ментонгом. не будем делать, но лучше, конечно, или сам массаж или какую-то аккумуляцию создать. Либо хотя бы в тепловой ванне, если привычно находиться утром, да, вот может в какой-то момент э, на фоне сидения в теплой ванне носить э, индивидуальную пектиновую маску и, соответственно, ферменты будут работать, то есть фермент папаин будет работать более активно во влажной теплой среде. Соответственно, после энзимной маски мы можем положить либо маску акваудовольствия толстым слоем. У нее тоже в составе как раз комплекс полисагоридный акваксил, то есть хорошо увлажняет плюс сосудокрепляющие экстракты. Либо мы можем, допустим, если кожа проблемная с жирной, можем наоборот, сиперрегулирующую маску положить с бентонитом, калином, каламином, Сепбаланс. Вот, То есть тут уже... Варианты разные. Единственное, что энзимную маску можно делать не чаще, одного-двух раз в неделю. Вот. А, например, увлажняющую маску, акку удовольствия можно делать хоть каждый день. То есть курс такой, каждый день, акку удовольствие, например, такой 10 дней подряд вечером. После умывания и тонизации тоже вариант. Аку бы. а, удовольствие мы э, снимаем влажным компрессом, потом наносим уже какой-то вечерний уход. И важно сетевой режим влажность воздуха хоть как-то, да, попробовать скорректировать, если нет увлажнителя воздуха, хотя бы влажные какие-то тряпочки там по батареям, как в старые добрые советские времена разложить. Вот. И делать ежедневно ручной лимфодренаж один или два раза в день, вот, который как раз я показывала. Это как раз то, такой такой минимум, минимором который мы можем сделать, чтобы быстренько привести кожу в порядок. Вот. Средство СОС. После праздников это будет в основном все противоотечное такое как бы и стимулирующее, то есть гель для кожи вокруг глаз можно применять не только на зону вокруг глаз, но и на все лицо, он хорошо снимает отечность за счет того, что там пептид противотечный в составе, да, пептид серил. Также есть у нас в натуральной линейке True Baby Serum, с неоцинамидом, с витамином С и с маслом эфирным Вице и кубэби, который тоже хорошо снимает отеки. Это все сыворотки да, такие гелевые. Маска как удовольствие тоже хорошо, как увлажнение, улучшение микроциркуляции тоже можно сказать такое средство СОС. Ну вот гель Сарамин Skin Сейвер, это если новогодние праздники, хорошо погуляли на улице и обед там какие-то лыжные прогулки с непривычки. Вот, Соответственно, крем, восстанавливающий Map Protection, восстанавливает барьерную функцию. Если нужно сильно увлажнить или поработать с микробиомом, 3D-увлажнение и пробиоскин. Поврежденная кожа, вдруг, да, это интенсив регенерация. Интенсив регенерация, я считаю, в каждой аптечке должна быть, потому что поврежденная кожа бывает не только из-за того, что вы там обветрились или как-то где-то что-то там, и так использовались косметики, косметике. А поврежденная кожа может быть натурально, потому что поврежденные порезались, ободрали что-нибудь, обожглись. Интенсив регенерации в этом плане, конечно, аналогов себе практически не имеет. Если ранка инфицированная, значит, добавляем антибактериальный, например, порошок паниоцин поверх интенсив регенерации. Если это ожог, то есть асептическая ранка можно сказать, то многократное нанесение интенсив регенерации очень быстро восстанавливает кожу, иной раз даже без образования волдырей. Соответственно, энзимная пектиновая маска регулирует наше обновление эпидермиса. Сендж 5 пептидов универсальный антиэйдж утро вечер, чтобы кожу хорошенько разбодрить. А если проблемная кожа, да, погрешность диеты, диете, тортиков поели в Новый год, всякие там непривычные продукты попробовали то э, стоп-акне альфа-дерм в комбинации утро-вечер поможет э, привести в порядок кожу с эпизодическими высыпаниями, э, склонностью к ним. Понятно, что как бы, если это серьезная патология акне, то там уже в зависимости от стадии она лечится, либо достаточно злоиновой кислоты в стоп и миндального альфа-дерм, либо да, нужно уже медикаментозное лечить. Но если это именно вот такая погрешность с эпизодическими высыпаниями, то неделька на стоп-акне альфа-дерме приводит кожу быстро тоже в порядок.